Так, даже все та скука, То метели, то до дожди. Долго тянется разлука, Вот бы чуть пути. Это что за наказание? Не пойму свою вины. Я здесь словно вывезла. Здесь со мной не отступно, день и прошлого живут, вспоминать о прошлом трудно, да и время не Бегут мои годы Об одном я лишь мечтаю Что я здесь не навсегда Только вид уж не сбыться Моим мыслям никогда И судьба такой Слезами не поможешь Портят слезы цвет лица Не ругай судьбу Быть может Не оставит нас она. Не ругай судьбу Опять я просыпаюсь под унылый шум дождя и не сплю, я только маюсь не спасает сон меня, только видно у. Слезы цвет лица Не ругай судьбу Быть может Не оставит нас Она, Не ругай судьбу Быть может Не оставит нас